Всем привет дорогие друзья! Давно не было уже видео, пора это исправлять. Интро, погнали! В общем, как вы поняли по названию превью ролика, я купил 3 арта за 100, 500 и 1000 рублей, и сейчас мы будем их оценивать. Там по, не знаю, разным категориям. Сразу скажу, что за 1000 рублей будет очень годный арт. Так что смотри видео полностью и пиши комментарий, комментарии, какой вам больше арт понравится. Друзья, немногие знают, что я создал свой творческий паблик, где выйдут эти самые арты, которые я покажу сегодня в ролике. Также этот паблик будет полезен для начинающих ютуберов, ведь вы тут найдете вырезки персонажей, гранат и много чего еще для ваших работ. Ссылка находится в описании под роликом. Подписывайся и смотри только качественный контент. Итак, начнем с арта за 100 рублей, и тут нету никакого эффекта вау, просто персонаж лежит вокруг него большие горы прайм кейсов, не прослеживается даже какой-то смысл в этом арте, хотя если долго на него смотреть можно понять что это каждый игрок бпм, который лежит и жаждет получить хороший дроп с прайм кейса. Рассмотрим подробнее, прослеживается капелька фотошопа, так как есть какая-то цветокоррекция, но думаю больше тут ничего нету, если вы заметили какие-то интересные детали на данном арте, то пишите в комментариях, будет очень интересно читать. Мы переходим к следующему арту у которого цена уже 500 рублей, а прежде чем я вам покажу, друзья, помогите добить мне 3000 подписчиков до конца этого года. На создание данных артов возможно ушел не один час работы, а вам нужно потратить буквально 30 секунд, чтобы подписаться на канал и поставить лайк, и написать любой комментарий. Надеюсь, что вы мне поможете. Итак, вот сам арт. Итак, вот сам арт, и слушайте, тут почти есть эффект вау, и смотрится очень необычно. Так скажем, новогодний арт. Тут происходит какое-то сканирование кейса, но показывает, что в данном кейсе находится процентов нож. Слушайте, тут даже есть небольшой сюжет, но мне кажется, тут не хватает работы в фотошопе. Рамка около ножа не совсем вписывается под данный арт. Но я думаю, все равно смотрится очень классно. Напишите свое мнение в комментариях. Итак, мы переходим к карту за тысячу рублей. Да-да, друзья, за тысячу рублей. Давайте смотреть. И это просто классно. Сразу скажу сюжет данного арта. На арте происходит задержание двоих особо опасных преступников из клана в городе Блок-Сити. На карте мы видим перевернутую машину, а под ней, скорее всего, водилу, которому, так скажем, не особо поздоровилось после аварии. Также на машине мы видим еще одного персонажа, который из последних сил будет отстреливаться от полиции. На заднем плане мы видим очень качественный город, по которому едет вроде как даже танк. Интересно, насколько опасен этот клан вообще? Друзья, а на этом все. Напишите в комментариях, какой арт вам понравился больше всего. Также не забудьте подписаться на мою группу ВК. А на этом все. Что за... Фишсу был похищен «Опасный блок» за распространение фотографий наших ребят, которых, к сожалению, больше уже нет в живых. Если вы хотите дальше смотреть своего ютубера, мы его выпустим взамен на 150 лайков под этим видео.